Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Обвал рынка углеводородов, от которого зависит две трети экспортных доходов российской экономики, заставляет власти искать новые источники валютной выручки вместо упавших в цене нефти и газа. Правительство России решило ослабить ограничения на экспорт золота и будет выдавать золотодобывающим компаниям генеральные лицензии на его продажу за рубеж как следует из постановления Кабмина, опубликованного в понедельник. Когда большевики продают золото и произведения искусства за границу, чтобы построить на вырученные деньги промышленную державу, это предательство Родины. Когда же наши буржуи, все глубоко православные и патриотичные, продают недра страны за копейки и кладут вырученные деньги себе в карман, это отстаивание национальных интересов. В поселке Бориса Борисоглебский Ярославской области Обрушился мост, в торжественном открытии которого в 2015 году принимала участие депутат Госдумы Валентина Терешкова. 22 апреля этот мост сломался пополам. По словам местных жителей, полицейские вовремя заметили трещину и перекрыли движение. Поэтому, когда части моста упали в реку, никто не пострадал. Причина обрушения установит спецкомиссия. Этот мост строился по стандартной схеме буржуазной России. Деньги выделим, половину попилим, а сломается лишь появится еще один повод бюджет попилить. Председатель Совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин, предложил вернуть улицам в России их прежние названия и отказаться от упоминаний Владимира Ленина. Цитирую. «Изобилие советских названий постепенно должно уходить в историю, часть оставить, чтобы люди видели, какие были времена. Абсолютное большинство должно уходить, потому что напоминает, к сожалению, об очень тяжелом периоде нашей истории». Конец цитаты. «Уйти в историю, уважаемый протоиерей, должны не упоминания о великих советских свершениях, а о мракобесе, что тысячелетиями помогало эксплуататорам угнетать трудящиеся массы. Потребительский спрос россиян в ближайшие месяцы сократится по 90% категории продуктов и услуг. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании BCG и исследовательского холдинга Рамир. Россияне планируют меньше тратиться во всех торговых точках, 47% опрошенных сократят покупки в торговых центрах, 40% в заведениях уличной торговли, 36% откажутся от СПА-салонов, а 34% от кинотеатров и ресторанов. Экономический кризис, карантин, наемные работники теряют работу либо уходят в неоплачиваемые отпуска, и поддержки ни от буржуев, ни от власти ожидать не приходится. На заседании городской комиссии по чрезвычайной ситуации Глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что управляющие организации должны войти в перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса. Этот вопрос был поднят в ходе обсуждения того, как управляющие компании обеспечивают дезинфекцию подъездов. Миллионы трудящихся попали в страшную экономическую ситуацию, а поддержку правительства оказывает толстосумам и их конторам. Что это, как неочередное доказательство того, что власть в нашей стране действует исключительно в интересах класса буржуазии? товарищ.